Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Что приготовить из любимой картошки, когда еще под рукой есть и стаканчик кефира? Не ломайте голову, а приготовьте быстрый картофельный пирог. Вкусный, нежный, сытный, незатратный. Для начала отварить картошку в подсоленной воде до полной готовности. Размять ее до состояния пюре. Добавить специи по вкусу. Тертый сыр, если есть, любимую зелень. Все соединить. Немного сливочного масла не испортит результат. В муку просеять разрыхлитель, перемешать, кефир комнатной температуры соединить с растительным маслом, добавить щепотку соли и сахара, все взболтать, постепенно ввести муку. Замесить очень мягкое тесто. Оно немного будет липнуть к рукам и просить еще муки. Не поддавайтесь соблазну. Лучше смочите руки растительным маслом. Так будет удобнее работать с тестом. Тесто растянуть в круг. Начинку я скатала в шар. Укладываю его на тесто и собираю края в мешочек, плотно слепив концы между собой. Теперь этот шарик нужно расплющить. Аккуратно придавливаю его со всех сторон. Перевернуть на другую сторону и растянуть еще чуть-чуть. Помазать поверхность яичным желтком. Сделать надрез посередине. Можно присыпать кунжутом. Выпекает пирог 20 минут при температуре 210 градусов. Мягкое вкусное тесто и много-много начинки. Это просто объедение. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппети и абьенду.